дорогие друзья, на связи Александра Бонина. Я врач лечебной физкультуры и спортивной медицины. И кроме того, я фитнес-тренер. Я разрабатываю различные программы, комплексы упражнений при каких-либо патологиях и проблемах с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом. Вся моя основная работа связана с моим собственным блоком «Остеохондрозу.нет» я веду свои собственные бесплатные рассылки есть бесплатные материалы бесплатные курсы а также есть мои платные базовые программы с лечебными упражнениями для различных отделов позвоночника для шейного грудного поясничного и так далее я занимаюсь этим уже давно и помогла сотням людей причем не только из нашей страны но и за рубежом у меня есть клиенты абсолютно с разных стран и с америки из европы из израиля и меня это очень радует, потому что я могу помочь очень многим людям на нашей земле. И вот, например, недавно я запустила свой новый базовый курс по восстановлению при поясничном остеохондрозе, и в связи с этим ко мне стало больше поступать различных частных вопросов, связанных с поясничным отделом позвоночника. И вот на первое место вышел вопрос, что делать при ущемлении седалищного нерва. Я стала получать все больше именно такой вопрос. Поэтому решила поделиться важной и полезной информацией со всеми вами, чтобы каждый из вас знал, как восстанавливаться и профилактировать ущемление седалищного нерва. Для того, чтобы убедиться, что эта тема действительно всем интересна и актуальна, я недавно провела опрос среди своих подписчиков и читателей. И буквально за три дня более 500 человек откликнулись на мой опрос и написали все свои самые важные вопросы на эту тему. Вопросы были достаточно разнообразные, но некоторые из них повторялись больше всех. И один из самых часто задаваемых вопросов был, как вообще проявляет себя ущемление седалищного нерва, как понять, что у вас именно оно, а не просто поясничный остеохондроз или патология с суставами и так далее. И сейчас я вам подробно отвечу на этот вопрос. Первый симптом – это боль. При классическом ущемлении боль обычно острая, стреляющая и сильная. Где она локализуется? По ходу седалищного нерва, то есть она, во-первых, будет располагаться в ягодичной области, может занимать верхнюю часть ягодицы, либо находиться под ягодицей. Затем боль может спускаться ниже по задней поверхности бедра, может спускаться по задней поверхности колена, идти по голени и доходить до стопы. Причем эта боль может располагаться как на всем этом расстоянии, так и локально. Например, только в ягодичной области, только, допустим, в бедре или иногда в голени и в стопе. Самые главные характеристики, которые позволят вам отличить боль при ущемлении седалищного нерва. Во-первых, она будет односторонняя. У вас никогда не будет болеть с двух сторон. Это всегда только одна нога. Во-вторых, боль будет такая шнуровидная. То есть вы будете чувствовать, как будто бы действительно по нерву проходит боль. И она такая раз или стрельнет, или натянет, как будто нерв. И вы будете чувствовать, здесь проходит такой болевой шнур, грубо говоря. Говоря. И еще одно отличие – боль чаще всего периодическая. То есть она у вас не может быть с самого утра до самого вечера, она просто иногда появляется время от времени. Причем провоцировать может либо длительное сидение часами, либо это какой-то тяжелый физический труд, после которого спазмируются мышцы и опять-таки усиливается ущемление седалищного нерва. Вторая группа симптомов может быть со стороны двигательных нарушений. То есть, если защемляется двигательный волокна седалищного нерва, то что происходит? Во-первых, ограниченность движений в ноге. Вы можете, например, немножко прихрамывать во время походки. Или, например, во время защемления нерва вдруг ногу как будто немного заклинивает. Или вам тяжело ее вывести вперед или назад. То есть, движения очень ограничены. И это тоже будет непостоянный симптом. При ущемлении двигательную часть нерва заклинивает, и, естественно, все это отражается на движении. Но как только это постепенно проходит и вас отпускает, то вы снова немножко сможете увеличить амплитуду движения ноги. И третья группа симптомов, которая тоже может быть, это уже со стороны чувствительности. То есть параллельно с болью или даже без боли вы можете чувствовать в той же локализации либо онемение, либо ползанье мурашек, либо какое-то похолодание, какие-то парастезии, необычные ощущения, которые все-таки будут идти либо вдоль нерва, либо, например, находиться на коже, но тоже будут как будто бы идти вдоль нерва и сразу рассказывая про симптомы я вспомнила несколько вопросов от моих подписчиков несколько человек спрашивали как отличить защемление седалищного нерва от патологии тазобедренного сустава. И вопрос действительно интересный, потому что боль может локализоваться у нас как раз в ягодичной области, а здесь у нас как раз находится тазобедренный сустав. И очень важно уметь отличать эту боль. Смотрите, при патологии сустава, чаще всего это, допустим, артроз или артрит, какие бывают боли? Во-первых, они будут более ноющие, более постоянные, и они будут располагаться как бы вокруг сустава. То есть они не будут шнуровидными, они не будут стреляющими, они не будут острыми. Они будут такие больше ноющие, более распространенные и так далее. И патология тазобедренного сустава будет больше носить воспалительный характер. То есть, если вы, например, сделаете рентген или, допустим, МРТ, то вы сразу же увидите, допустим, виноват этот у вас сустав или нерв. Но опять-таки, вам не нужно делать снимок для того, чтобы понять какая у вас проблема. Еще раз подчеркну, что отличительная особенность, да, что при патологии суставов не будет никаких стреляющих болей, не будет острых болей, не будет никаких парастезий, которые будут располагаться именно четко на задней поверхности бедра и на зоне ягодицы. И еще был интересный вопрос от нескольких моих подписчиков. Меня спрашивали, может ли защемление нерва провоцироваться, допустим, варикозом или вообще может ли патология сосудов быть связана с ощемлением седалищного нерва. Нет, это никакой связи не имеет. Дело в том, что как и варикоз, как и любая другая сосудистая патология, она не зависит от того, что произошло с седалищным нервом. Обычно любая сосудистая патология развивается либо из-за нарушения обмена веществ, либо это поражение печени или поджелудочной железы, или это генетическая предрасположенность и очень много других причин. Но ущемление седалищного нерва это больше будет механическая причина, то есть механическое защемление нерва, которое будет из-за этого вызывать боль и другие симптомы. Поэтому сосудистая патология и седалищный нерв это совершенно две разные истории и они никак не влияют друг на друга. Вот такие вот основные симптомы при ущемлении седалищного нерва. Но что самое важное? Дело в том, что ущемление седалищного нерва может коснуться абсолютно каждого. Это может быть и по Жилой человек и молодой человек, и спортсмен. И офисный работник и человек который занимается физическим трудом это может коснуться абсолютно всех это очень распространенная проблема и поэтому сейчас я вам хочу рассказать основные причины почему же возникает защемление седалищного нерва и почему оно может коснуться абсолютно каждого запомните самое главное в 90 случаев ущемление седалищного нерва это не отдельное заболевание это симптом любой проблемы из пояснично-крестцового отдела позвоночника и ущемление может развиваться либо из-за грыжи позвоночника, из-за протрузии или из-за нестабильности поясничного отдела, либо это могла быть травма связок, либо это спазмированные мышцы и их дисбаланс в пояснично крестовом отделе. Поэтому пояснично-крестцовый отдел будет первой причиной развития ущемления седалищного нерва. На втором месте это синдром грушевидной мышцы, когда происходит непосредственное ущемление седалищного нерва из-за спазма грушевидной мышцы. Она у нас располагается как раз в самом глубоком слое ягодичной зоны. Третьей причиной могут быть травма связок, либо мышцы ягодичной области, и также это может быть либо переохлаждение, либо какой-то сильный стресс, что тоже может провоцировать ущемление седачного нерва. Ну вот я вам и рассказала основные причины и симптомы ущемления седалищного нерва. Теперь вы точно можете понять, было ли у вас ущемление седалищного нерва в жизни или нет. И если оно у вас было, то вы явно себе представляете, как эта неприятность может омрачить жизнь. Если у вас этого недуга никогда не было, я очень рада за вас, что вы не испытывали таких ужасных симптомов. Но помните одно, что все-таки ущемление седалищного нерва может коснуться абсолютно каждого. Это очень распространенная проблема. Кстати, послезавтра я вам пошлю видео, в котором расскажу свою собственную историю, в которой даже меня коснулось ущемление седалищного нерва. Хотя я думала, что это чаще касается нетренированных людей или достаточно взрослого поколения. Но на самом деле оказалось не так. В этом видео я, конечно, не буду вам рассказывать свою историю, но единственное, что я поняла и самое главное, что... Пока ты не испытаешь на себе, ты не поймешь, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, когда ты не чувствовал, что такое защемление седалищного нерва, кажется, что эта проблема какая-то несущественная, какая-то мелкая, и тебя однозначно она не коснется. Ты живешь, радуешься каждому дню, встречаешь солнышко и все у тебя хорошо. Но если вдруг приходит эта проблема, вот тогда ты понимаешь разницу между хорошей жизнью и больной жизнью, когда ты не можешь лишний раз сделать какое-то движение, когда ты хочешь пойти на тренировку в тренажерный зал, а чувствуешься себя... каким больным человеком и то что ты раньше делал ты не можешь сделать сейчас и вот только на своих ошибках только пройдя через свой опыт ты начинаешь понимать что ни в коем случае никакие процессы затягивать нельзя. И обязательно нужно заниматься своевременным восстановлением, обязательно заниматься профилактикой, потому что наше здоровье это самое дорогое, что у нас есть. И это самое ценное, потому что потерять это легко, а вот восстановить и удержать это очень сложно. Поэтому в следующем видео, которое я вам вышлю послезавтра, я обязательно вам покажу одно упражнение, которое я сразу же сделала, как появились у меня первые признаки ущемления. Тогда я его применила буквально несколько раз за день, и оно мне действительно очень помогло. Поэтому хочу поделиться им с вами, чтобы вы тоже попробовали и знали, что делать, если вдруг с вами случится та же проблема. И, кстати, в следующем видео я отвечу на все ваши вопросы, которые вы можете оставлять ниже в комментариях от ВКонтакта или от Фейсбука, и если у вас нет этих социальных сетей, то просто можете мне написать свои вопросы, комментарии на почту. Адрес моей почты также указан ниже этого видео. Ну и кроме вопросов, обязательно оставляйте свои комментарии. Был ли у вас когда-то опыт ущемления седального нерва? Как он себя проявил? Чем вы спасались? Что помогало, что нет? И так далее. Мне будет интересно послушать и ваше мнение, и вашу историю. И я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы буквально послезавтра. Ну и если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки на социальные кнопки и делитесь с друзьями. Ну что ж, увидимся с вами послезавтра. Желаю вам, конечно, позитива и крепкого здоровья. На связи была с вами Александра Бонина.